Всем привет! Всем привет! Мальчик раз, мальчик два. Где морда <свят> вот эта? А мы сегодня. Что мы сегодня делаем? Мы куда-то. Стой, едем? стой, стой. Тихо. Сполить, Слышно, спой, спалить, да? где мы живем. Нормально. Слышно, да, было? Да. Короче, у нас тут прям вовсю весна. У нас теплее, хорошеет. И Максим выпросился погулять. Куда ты вчера сказал, ты хочешь? Э -э, на танке. На танке. Поэтому выбора у нас не остается. Мы собираемся и едем на танке. В конце видео, когда мы приедем домой, когда мы нагуляемся, нас ждут еще две интересные штучки. А ты иди бери куртку. И... Сначала обувайся, потом эти тебе куртку принесу. Иди обувайся. Абу... Хорошо. Нас ждут две интересные штучки. Нам пришла полочка в ванну. Нам нужно ее собрать. И у нас есть такой интересный пакетик. Здесь все к подготовке. Не буду говорить слух. Здесь очень много всяких разных товаров. Мы их уже показывали в Инстаграм. Кто не видел, сегодня как раз на Ютубе это будет. А так, подписывайтесь на Инстаграм. Там все намного быстрее, классно. И вот всегда есть ссылочка в описании. Поэтому мы сейчас собираемся и едем гулять. Все? А еще мы сегодня едем на автобусе. Почему? Парковаться неудобно. Это приходится в одно место ставить, уходить на 2-3 километра, возвращаться за машиной и передвигать ее в другое место. Плюс платные парковки, плюс это центр города. Поэтому не. Да? А вчера мы купили страховку. Вчера мы купили страховку. Да, очень важная информация. Да. Ты чувствуешь, чувствуешь, чувствуешь? Что, тепло? Нет, сцепление с дорогой. Ни со снегом, ни с сугровым. Сцепление с дорогой. Ну, прям по ощущениям, пока тепло. Нет, комфортно ходить по такому. Идешь и подземешь. Максим, контролируешь. Тут Black. первую траву потрогать. Там, короче, какое-то отопление идет. Максим увидел траву такую, да, Вот такую вот. И хочу потрогать, хочу, ее почувствовать. Сейчас я поправлюсь. Короче, первым делом мы сейчас идем в магазин, потому что Максюхи нужно купить осенние-весенние перчатки. У нас есть только зимние, типа краги. Во-первых, она не очень смотрится, потому что они голубые, а куртка у него черная. А где у нее черная? Все, выкинули, он их там возносился, шварушками покрылась. И, короче, у нас здесь есть магазинчик, где там то ли бабушка, то ли дедушка по 50-100 по 100 рублей продают детские перчатки, варежки. Мы сейчас пойдем и купим. Да? А Максим ищет траву, чтобы потрогать. Сау. So, сходили, купили перчатки. Двое пар. 150 рублей. Где да. такие цены в 23-м году вообще? Заодно распечатали страховку. Заодно заказали пазл бабушке. Хотели Она... ей подарить на день рождения? Нет. 8, 8, 8 марта но мы не смогли найти вовремя там, ну, где, где, где можно сделать. Одни говорят, долго делать. Мама не успела. А потом тут наличия у нас не было. И тут чисто случайно, короче, есть. А она у нас что-то любительница мы в последней... Максим, направо. В последнее время любительница собирать пазлы. И у нее была фотография маков. Господи, маки, маки, маки, маки, блин. Цветов. Да, у нее в палисаднике росли маки. Она их сорвала. Леша, сфотографируй. И распечатай. Это было два года на назад. Да. Назад. За ветром задумываем. Полгодика назад напоминала, типа, мне обещали распечатать. И тут я такая фотография пазлы. Типа, совместим. И вот у меня через 3-4 будет готово. Вообще всего 400 рублей. Надеюсь, тебя будет слышно, потому что ветер. Сейчас идем на остановку и едим на горько вам. к нему, Мы сначала идем на дома на Всем пока. Кто сказал? Да никто, да? Да. Мы, чтобы... Мы приехали. Вы подумали. Вы подумали. Не Погода на самом деле мерзкая. Фу. Но тепло. Тепло, да, хорошо. Но, блин, сыро, грязно. Yeah. Там, я думаю, почистили асфальт. Ой, как приятно сходить вот здесь. Сейчас будем переплывать. Все, можно без руки, наконец. Мы здесь были последний раз. На новогодний праздник. Но да. мы не здесь были, мы там были, здесь вообще очень давно. Мы только же там ходили, где машина. Стоял. Смотри, как как-то пусто, да? И чисто. И чисто, и да. Как-то прям. Классно. Знаешь, что сейчас что ой, сделать? Чего сделать? Чего, чего? Давай, давай, говори! А в снегу Иди поваляйся, сразу домой да, поедем. Там внизу, дальше две снизу поваляться, там где лесок и деревья. А там что-то случилось, там МЧС стоит. О, нет! Сашка зачем-то Максиму сказала вчера, что мы приедем в центр города, пойдем на танки, и ты будешь валяться в снегу. Я ему сказала, что ему разрешу поваляться. Ты ему разрешишь поваляться да. в снегу? Да, чуть-чуть, да. Там что-то случилось, там две. Может, там пожар какой-то? Может быть, может быть. А я посмотреть хочу. только там... Я надеюсь, что будет хотя бы чуть-чуть слышно на улице, потому что что-то ветреное как-то сегодня. А, да, кстати, сегодня воскресенье. У нас прям съемочный день, все время воскресенье получается. Почему? Да. хочется проспаться. А завтра на работу, а мы прямся куда-то гулять. Спасибо. Тебе нравится на улице? Вообще мебецко. Ой, ну, смотри, автобус какой. Не, мне прям на качерешку капнула вода. Сейчас. У нас последняя игра, которую мы получили, пока еще работал в доме, а не вкусная точка. Мы играем до сих пор. Ага. 50 карточек. Да я открою. От двух до шести игроков. 20-40 минут, 50 карточек. Круто. Да. Не знаю, мне кажется, мы не лучший день выбрали для прогулок. Да Влада, я, я, прям я, я постараюсь как-нибудь камеру прикрывать от ветра, но, блин. Все, давай руку. Я зачехлилась, и все, и нормально. Максим тоже, чтобы он теперь не слышит ничего. Показывал Максиму свинку. Максим, повернись к папе. Зачехлялся. Тут даже вроде как-то неветрено. Здесь хорошо. Мы на покре. И в очередной раз мы можем просто идти. И ничего тут. Он переживал. Чего? Переживал, говорит. Ага. Вот ты переживала, будет ли здесь слякать под ногами? Нет. Видишь, тут нет слякать Потому можно ногами. я веша в Ну, можно лесок. О! Красотка или не очень? Кроссовка. Кроссовка? Кроссовка. О, ветерочек. Мой любимый, который сейчас задует весь микрофон нахрен. Все, Максим, у кого? И что тут? Гуляем. Красиво, природа, что хотел сказать. Почти. Мы идем, такая атмосфера классная. Людей И нету. Маски взяли. Да. Людей нету. Все нормальные люди дома сидят. Там супы, борщи варят, моются. В воскресенье работу. Да. На работу готовятся. Мы вот такие вот придурочные. Ага. Ну да, классно. Покапает, там мудочка как-то можно, как-то грустно, что ли, я не знаю, на И улице. газом пахнет. Да, каким пригорелым чем-то. Чего? Пригорелым чем-то воняет. Мама управляет Максим уже 30-й раз шапку. Мне нравится. Управлять шапку? Нет, с тобой гулять. Не летом, когда здесь 35 тысяч людей. Откуда такие точные цифры. Почему именно 35 тысяч? или ты может идешь каждый раз считаешь людей. давай поиграем в игру будем считать людей, считать людей? да а может кремль вообще закрыт Пару, О, да ты что ух ты, Пару, ты не видишь, он некрасивый когда не работает Так. Чтоб сейчас не упади. Иван делал, не упади. Иван, не упади. Хорошо. Пока. Пойдем давай дальше. Там даже вроде как открыто. И это хорошо. Ох, как светло. Так лучше ага. Даже ветра нету. Да, можно спокойно говорить. А чего вы там делать? Я, Я не знаю. Не Я знаю. не Я знаю. Максим, ты сейчас толпрем? Авария. Насколько надо быть придурочными, чтобы? Не Красота взять. какая, да. Всегда мечтал прийти в плохую погоду, <с когда ветер, когда сумерки, посмотреть на танки. Это машина. Даже не ржавая. <соцентричная> <-то> Сколько лет стоит. <соцентричная> вот такие вот есть бронеавтомобили в Нижнем Новгороде. Это бронеавтомобили БА-64. Пожалуйста, познакомьтесь. <соцентричная> вот это Максим Алексеевич. Придурка есть. 2017 -го года производства? Производство. производство. О, вида. О! О, па... О, спасибо. А то я говорил, хотел сказать, что что-то как темнота тут какая это Просто самосмотрится. Да, спасибо. Может, договорились, чтобы включить не свет, потому что вот еще и будем снимать. Это. это что у нас? Это у нас танк. Танк какой? А, нет, это самоходная артиллеристическая установка 176. Да, вот, пожалуйста, пожалуйста. Проходим, дальше не стесняемся. Там дохлый паук. Вот прям лежит. А как он туда забрал? А вот мне тоже интересно. Я, походу, знаю. Вот нас сын вытащил, да? Да. А тут что-то забирали на реставрацию какую-то эту. Штуку. А ничего не было. Что-то какую-то забирали, но, видимо, уже привезли. А? Потому что уже что все на месте. Чего? Какую-то вот штуку забирали на реставрацию. Ну было что типа забрали я на ресторан сюда. Сейчас вроде как даже все на месте. У тебя вон с Круто вообще, Макси, ух ты, вот. Зато другие дети не мешают. Да. Специально под дождем. Да. Можем, чтобы классно, здорово, здорово. Вши, душ, Максим. Мой, <свят> Сейчас как бах, вы как церковь смотри как подсветили Там даже он как Биг Бен видишь, чистый сверху. Вот такой у меня прелестный муж. Чего? Он Биг Бен что, не видишь? Стой. Эх, весь сырой Ё-моё, красота! Ой, у. 85 миллиметров, динетная пушка 52К. Образца от 1939 -го года, его, прикинь, покрутить. даже <с до войны все тут стояло. Помоги, помоги забрать сюда. Нет, не помогу, потому что у молния разошлась, ты весь сырой, и нам пора домой, потому что ты заболеешь. Да нет, ну что, дальше пойдем. Оп, ты Там красиво. Да, здесь такой звон колоколов. Колокольный звонный. наверное, пали когда он играл да. мне кажется ему там холодно да деленькая вот ты его дрип да да ага. отсюда видишь да в общем топаем мы на Куда прям мы? не слышно yeah. из этого колонка. Очень-очень громко. Топанным ну, вечным огнем. Хотел сказать, на набережную, на гору, ну, на откос. Да, покажем сейчас, что там. Едет. Громко. А где вечный огонь? Видел? Как здесь прикольно, все вот с подсветкой. Вечный Вообще, огонь, клуба. Подсвечивается, мне кажется, с реки прям же классно. А? С реки вид видок здесь прикольный. Все туманные из-за этого подсветка. подсветка воручает. виду, чё Я не удивлюсь, если там рыбаки будут. О, О тепло! О тепло туда! Э, круто! Ой, такой ветер, дождь. Чё там увидели? О, какая высота! Чё смотришь? подсветка везде. Вот Красота. Мы. река посередине оттаяла. Вот мы что, такие, вау! Ура! Ага. Хоть что-то! Красиво! Корпус два! Фига тут Дмитрища! Вообще! как масло, да как будто мы в нью йорке а вот на меня в тепло вообще смотри как красиво и там все зажглась очень вовремя прикольно там сейчас камеру сольет ветер и хрещенький не слышно чего Ты чувствуешь как дуть E é que eu vou fico Eu só fui Eu só fui Не хочу, не хочу. В общем, мы уже птица. Решили зайти в порядок и купить вот эту штуку. Она нам сегодня пригодится. Может быть. Да, возможно и нет. Я вот полскогу где-то свои поселки. Ага. Вот, и Сашка тоже ходит, ходит что-то. А Короче, да. И тут зашли в раздел с постельным бельем. Он вот, смотрю, постельное белье. Вдруг сейчас как а -а -а -а. раз иница. А -а -а. Я так давно их хотела. Давай погоди, мы покупали, так. Давай покажу. Давай же мы дом покажем все это. Я так давно хотела, я грабли. так давно хотела эти грабли. Дай покажи, они еще раскладываются. Мы в том году летом открыли для себя вот эту вещь. В смысле в том году? В том году первый раз. Мы попользовались граблями. Но такими нет? Нет, просто граблями. Вот купили склады. Да? Для палаток. Ну, сейчас придем, покажем. Они прям широко раздвигаются. В Ксихе будет развлечение с палатками, когда поедем. Айо, никому <с не дам яблок убирать. домой и сегодня еще пешком топает. А что то к хорошему привыкла быстро на машине гадаться, да? Сегодня погода хорошая ведь тепло, можно походить. Ага. Мы дома. А вот один шарик. Вкусно. Сейчас я переодеваюсь, это делаю. Давай. Замерзла. Кусачки. Откуда ты знаешь, что тут кусачки? Короче, сейчас быстренько все покажем, что мы купили. Быстренько. Быстренько. Максим, дай нос. Дай нос. Откручу тебе нос. Эй, я... а я тебе дам камень. Дай камень. Высмерка на ноздрюшки, и иди к себе пока в комнату. Свои где-то я плоскогубцы потерял. в машине они должны быть. Ну, Как Максим говорит. В багажнике. Короче, это не очень интересно, это просто купили. Это интересно. Обычно, когда мы приходим домой, и пытаемся отснять, что мы пришли домой, сейчас покажем, что мы купили. Мы минут 15 еще собираемся, всем нужно попить, раздеться, все отнести. Леша вот ходит, недовольствует. Максим, я посикать, я попить, я переодеться, я забыл, а я за зарядником, ай ой а я тут еще что-то забыл. И вот так вот с 20 попытки мы переснимаем. Да? Mm -hmm. как-то Максим да? Давай показывай, что купили. Короче, мы наконец-то дома. И ничего из интересного. Что <с Ничего <с из интересного. Из, из, из неинтересного. Леша просто купил пилоскогубки. Какие-то простецкие. Да? Обычные самые. Цены потому что свои купить? потерял. Да, забей. Вот Все максимально дешевые. И, и, и интересная штука, вообще из-за которой мы пошли в магазин. Угу. Мы сейчас будем собирать... Штука, про которую я говорила в начале видео, это стеллаж в ванную. Если нам не понравится, как он встанет, у нас там есть порожек и спитки. Чтобы его туда вогнать, нужно будет перед задние ножки. Но это не точно. Поэтому взял самую-самую дешманскую 76 рублей. Но она по-любому. Там написано: быть. ножовка облегченная по металлу. Да. Вот. Просто мало ли вдруг не пригодится, чтобы не жалко было. Красивые полотенчики. Вижевую кухню. Да. У нас такое есть голубенькая, Но оно выстиралось, и оно уже не голубенькое. Я, гуляя по магазину, <laughs> увидела. Это, как это правильно называется? Грабли. Грабли верные, раздвижные. Вот, 15 зубьев. Не знаю, насколько они у нас проживут, но если бы два сезона хотя бы они отжили, было бы классно. Я видела на Яндекс.Маркете подобные именно с телескопической ручкой были, либо просто с движной, как вот это без разницы. Средний ценник это 600-700 рублей. И эти мы взяли за 220. То есть это потолок. Они там, на скидки были. Максимум. Да. Они мягонькие, но никто не собирается ими что-то там гребсти. Нам нужно там листву, маленькие веточки, палочки. Большие. Да. Но они прям в таком состоянии очень такие живенькие. Ну, думаю, Если что. не хочется, чтобы они были настолько живенькие, а были нормальные, просто там берешь. И тоже Чуть нормально. укорачиваешь. Но ну, да? Да, я думаю, хватит нам для строительства какой-нибудь веточки, палочки Конечно. с грибницей. Я думаю, на пару сезонов за 200 рублей. Прекрасный это был бы... вариант. Плюс нам надо было именно складную, Я не хотела. огромную. 200 рублей. Красота. Короче. Потом, ходя дальше по... по... При... Магазином мы... да. даже говорить. Ничего. обычная пила. кто смотрел наши видео с острым, а кто не смотрел обязательно смотрите ссылочка будет вот тут, да? вот тут. вот тут. Ага. мы говорили, что у нас нет своего топора, нет своей пилы, нет своих грабель. грабли куплены, пила куплена. осталось найти топор, но я хочу вот вот версию вот этого, это электропилку. Да? Угу. Но когда мы за ней соберемся, где мы ли найдем? Потому что сейчас в магазине, допустим, их не было. Была бы на 1000 за две, мы бы взяли тысячи бы за две просто электропилку. Ну электропилок нет. А бы, а бы самые обычные купили. Тоже 200 рублей, да, по-моему? 300. 30. Да. А, ну и зачем? Не снимаю. Кривые мы... зубчики. Такая так, а, так должна быть. Да? Да. Нет, сами зубчики кривые. Так должно быть. Изогнутые. Да. Так должны быть. А то, что они в два да? ребята? Так. так должно быть. Ну, короче, из того, что здесь интересно написано, что-то 7 TPI, 25,4 миллиметра, закаленные зубья, дерево, фанера, ДСП. Какие-то мелкие, хотя нифига не мелкие, но, но что-то для чего-то, каких-то бревнышек. Следующий интересный пакетик. Я говорила, что мы готовимся Чего-чего, Максим... там не слышно, Батя? не слышно. Максимину, на рождения. Да. И у нас уже начинает копиться огромное количество всяких интересных... Надугасик. Да там уже не было И очень хочется показать нам из всего списка то, что у нас не помним, осталось купить цифру фольгированную и купить сам качок. Mm -hmm. да? Вроде mm -hmm. Вот. что у нас есть. Это как раз только-только вот пришло. Это такая ленточка с дырдочками внутри Под шарики ты их вставляешь в разном направлении Она а 5 метров и выстраиваешь любую композицию Можешь просто половку по стене сделать Можешь как-нибудь ее завихрить mm -hmm. Будет красиво Это я вчера ходила в прайс Одинаковые все Салфетки, тарелки И такая же скатерюшка. У нас в этом году все сине-серое в основном Правильно? Угу. Следующее. Просто отдельно были куплены шарики под хром. Не знаю, как бы как они будут выглядеть, но написано на них был хром. По-моему, я уже не помню. Сколько. 50 штук, по-моему. 50 штук, да. 25 таких и 25 таких. У нас будет и на потолке штука, и на стене всякая штука, но мы пока до конца не определились, и когда будет день рождения, мы будем снимать, может, для себя какие-нибудь идеи слиснуть. Правильно? Угу. Следующая. Мы купили вот такие ленточки. Вот такие вот нужны будут только вот такие, они пойдут на подвязку К шарикам я их ножницами... Как это, чтобы она в кудрявку превратилась и когда будем прикр... прикреплять к потолку они будут вещать. завитушками, завитушками да. это нам к шарикам положили подарочек такие две стойки не хочу сейчас рассказывать показывать потому что мы это показывали в инстаграме я говорила подписывалась в инстаграм это подобные штучки продаются Фикс прайсе везде я видела, я просто заказывала на Валгарис, потому что мне понравилась она высотой. Не знаю какая фикс прайсе, она 70 сантиметров. Сейчас воткну один ряд, здесь есть палочки, которые да, подлиннее просто... и покороче. Сейчас, быстренько, большие вставляются вот так вот, ой, короткие вставляются вот так вот, а вот это будет вставляться вот так, и здесь переходничок. То есть, получается, ты везде их втыкаешь, и потом за счет шариков они все расправляются, получается красивая стойка. Вот у нас будут такие две. Самое интересное, что у нас пока из всего есть, Фу. это прям куплен комплект. Если кому-то на что-то нужно будет ссылка, я оставлю эту волну. Это прям комплект. 40, по-моему, 8 предметов. Что здесь идет в комплекте? Здесь их, если что, две две фольгированные звездочки два фольгированных сердечка потом и не хочу распаковывать не показывал ни в инстаграме не хочу и тут это буковки тоже фольгированные хэппи-бездочки дальше здесь идут липучки для того чтобы между собой скрепить шарики если это кому-то нужно ленточки на которые можно подвесить буквы либо опять же подвязать как-то шарики в комплекте идет вот такая вот цена дождик По размерам, честно, не скажу, но по-моему метр двести на два То есть получается метр двести и четыре метра Мы фотки покажем вот здесь, да. вот, примеры, как вот, люди делают Четыре метра такой штуковины, к ней идет какой-то крепеж Мы не умеем пока им пользоваться, не смотрели, не учили И плюс еще в комплекте идут шарики Идут вот такие вот голубенькие, которые так такие же один в один мы заказали. Идут темно-синие. И вот такие, у которых внутри насыпаны конфетюшки. Они будут прозрачные. Вот. И вот осталось купить еще И качок, чтобы это все называть не только о том. Потому что шариков здесь больше 80 в общей сложности. <толклив _> И самое интересное, нам пришла посылочка, которую мы давно хотели. Я ждала, когда она появится именно в черном свете, потому что они были только белые. Она у нас лежала в темноте неделю. Да ну! Чего? Неделю! Может быть. Раз. Два. Три. Ну и все. Проб сомнительно нет. Так. Инструкция. Короче, это полка в туалет. Ван. Ванную. Над туалетом. Не санузел. В... Вот да. да. Надеюсь, у нас получится все. И Раз получится встать. разместить все это. Было бы хорошо, чтобы наша задумка тоже получилась. Все, спи... когда это что-то не получалось. Немного спилить и поставить все это на приступочек. Так, это Далее. Куча каких-то крепежей, заглушек Короче, сейчас так. будем разбираться. Какая-то одинокая палка. Крючочки, которые мы не будем использовать, потому что они вообще не к тему. А почему нафиг? Я вообще Серебряная. не знаю, что это такое. Я поржу, если все будет черное, и одна единственная вкладка -а. будет белая. И какая-то херь. Прям. Какая-то да, непонятная. Так, далее. Сама основная часть. Конструкция раз. Такая же конструкция два. И к ним в Всё, я думаю, не будет каких-то проблем со, со сборкой и сложностью, Она в высоту метр шестьдесят, а все остальные там параметры я уже не помню. Если кому-то надо, опять же, пишите, скинем ссылочки и все. Начинаем собираем, пошли ставить. Тут не сложно. Ну все, погнали. Финальные штришки. Тут даже ножки. Но, может быть, ты, кстати, зря делал, потому что мы будем отпиливать. Ну, что? Придется ее выталкивать каким-то образом. Никак, оттуда. ты уже не утухнешь Пока не отрежешь. Всем привет, подписчики. Но я имею в виду, как раз типа ты отрежешь и придется выталкивать еще изнутри. Может быть, зря всовывали. Подожди. Можно. Даже ножки предусмотрели. Видишь, какие массы. Их можно чуть выкри... выкрутить, из пол кривой. Кстати, нифига себе! Я даже не додумалась! Прикольно! Это офигенно! Не, ну в сборке она прям простецкая угу. Ну если мужика нет, конечно проблематично будет, наверное Потому что я его ножку вкрутить не могу Ну ладно, справишься Ну вот а молодец кривая. Да, это не я кривая, это резьба кривая Да, и у нас остались лишние детальки Кстати Приличные причем. Ну, не лишние, а запасные. Когда ты что-то собираешь, никогда так не говори. Всегда запасное остается. Чё ты тупишь? А надо ей придется по-любому откручивать. Где воду перекрывать? Чего? Воду перекрывать где? В смысле где? Где воду перекрывать? Ты предлагаешь маме позвонить? Вот здесь, наверное. Ой, все, сейчас надолго. А, вот он, кран какой-то. Может, позвонить маме? Она прям знает. Знает. Дима точно знает. Спасибо. Позвонить? Давай. Звоним маме. Без откручивания перекрытия воды не получится, да. поэтому я сейчас да. иду в машину, Заключом. Там может не закрыться. Что? Там вентиль не закрывается до конца. Не в смысле не закрыться? А, все, все равно вода течь будет? Да, сейчас она диме Что такое? Да, ладно. Ну что? Сейчас будет Ты куда? Наверное, Не точно Ты куда? За ключом За ключом. Короче, сейчас надо открутить вот эту трубу ну, ну, как шланг Не вставляется Стоп, пока я сейчас тут уберусь Леша бегает за ключом И надеюсь, все будет хорошо А еще пока Леша бродит, хочу показать в фикс прайсе начали продавать всякие украшалки к пасхе поэтому я вчера ходила в фикс и не могла удержаться вот что получилось первое У нас здесь тут такой керамический кролик при этом такая вазочка это отдельно веточки, каждая веточка продается и отдельно на шпажке тут такие типа яйца ну вместе стоит, ладно здесь маленький такой уголок здесь тоже композейшн и вот как раз вот эти вот оставшиеся единички, они здесь просто лежат и вот такую штуку сделали. Это шпажки, как всякие вкусняшки. Здесь яички, зайчики, вот тоже здесь торчат два яичка. Вот. Больше там ничего красивого не нашла, ничего не понравилось, поэтому получилось сделать подобную штуку только на кухне. Все, ждем теперь точно Лешу. Время 9, начинается веселье. Да, и честно, я не знаю, насколько сильно она потечет. Вот. Будешь, что ну, тит, с какой его? скоростью она наливается? С большой. Если ты сейчас ее открутишь, а у нас ведро вот это вот запомнится за две минуты. Вот он, через эту пигню. Ну, ну нормальная скорость. А это ты и перекрыл, да? уже? Ой. Да. А если перекрыть вообще все в квартире, всю воду? В чем нет. вопрос? Нет такой кнопки. Ну... На кухне? Чего на кухне? Перекрыть вообще всю воду в квартире. И вот. что, нет такой? Здесь либо вот к толчку идет, либо вот тут. Всем перекрой это, перекрой все. А зачем? Попробуй, может быть, получится перекрыть, когда да. все краны перекроешь. Нет. Оттуда вода течет, сюда попадает. Здесь блокируется, чтобы здесь не тепло. Она отдельно, вот, чисто в толчок. Мы просто, когда жили в той квартире, у нас был кран, которым перекрыть газ и перекрыть всю воду в квартире вообще. Все. Ты поговорить хочешь? Я не Нет, я переживаю, что сейчас вода польется, мы затопим соседей. Не стоит рыбы, течет в толчок отдельно. И отдельно на все краны. А почему она не перекрылась? Вот кран такой. Может, тогда еще тряпок подготовить? посмотрим. Не горячая она, надеюсь, да? Ведь холодно льется. Так, а ага. просто пока ты ее ставишь, это ведро полюбасу заполнится. Ну смотри, будет на большой напор тебе уже бы выбило, правильно? Ага. Значит уже не все так плохо. С приличной скоростью это навьется, я бы сказала. Все, давай полку. Вау. Блин. Что ты мне сказал, держи камеру, ты полку давай. Не <связывая> надо за унитаз в эту часть. Вот. Но она должна быть посередине. Только тут ведро мешает, ладно. Может быть, операция. Э. Не, не закопить соседей. Причем мама их топила. Я переживала за вот это расстояние, видела в отзывах, что вот здесь же полочка и неудобно тянуться к кнопке. Но вроде как получается, что здесь большое расстояние, можно прям вообще спокойно. Что ты не улыбаешься. Да уж, ни хрена себе. Объяснил? Да это ты выпрямляешь. который вот не перекрывает, блин. Вот замечательно, блин. Веселье. Если вот так. Ну вот я и хотела так предложить, чтобы она должна была быть вот так. Что То есть она и ближе к стене, она не перекрывает зеркало, и она еще выше. Я хот... Ну, типа, а как ты... Вот так ты предлагаешь? Так, каким образом? Она у тебя в воздухе висит? Что или висит? подпилить виду? Или... Что висит? И нахрена я там сейчас откручивал тогда? Хоть ругаться, это первое. Ну, кранк с ней, похреначить и все. Ну, стойно выглядит, Леош! Пипец, ребят. Еще раз, что ты говоришь? Ну, вот эту выкрутить. Вот, вот пилить и придвинуть к стене. И как раз эта балка вот, будет лежать вот на этой части. Инормально. Ты думаешь, хорошо будет? Да. Okay. Но она задвинется к стенке. Это будет выглядеть намного лучше. Да. Yeah. И смысл то, что я сейчас вот этим харинатой занимался, нет смысла тогда. Да, yeah, потому что сейчас придется заново ее откручивать и заново доставать. Попытка номер два. Ну видишь, не зря купили. Так бы пришлось все до завтра оставлять. Ой, какой покрасительный звук! Это отвратительно! Звук? Да. да. Соседям, которые вот там вот через дырку от нас слышно Капец. как Поздравляю. Дай посмотрю, какой у тебя средств. Получился. Да. Ну, прям на самом деле-то очень даже. просто теперь еще надо будет выдавить эту пипку. Ну, Сюда ну да, наверное. Кошмар. Так, короче, сейчас теперь переворачиваем и допиливаем вторую. <свес> вот это мне больше всего понравилось. загоняй обратно теперь если она чуть-чуть повыше еще будет из-за того что ножки а не надо ножки ставить но просто будет белые заглушки правильно сильно что ли не пойму откуда палец все, скоро возьмем. Пошла за пластрами, кошмар. А где я порезала? У кися боли, у собаки боли. Все. Ты хочешь просто проснуться и потом вернуть трубу на место? Я тебе принести надо. В комментариях писали, что мне муж не помогает. Вообще, моя тупость и мое желание было все это сделать. Проверка. Потекло. А, посвящен, давай. Чего потекло? Высоко, потекло. Ага. Кого тебе надо? Подержи. Нас спрашивают, а че вы ролики чаще выкладывать не можете? Вот мы, блин, собрались быстренько поснимать и ездить погулять. Давайте ножки, которые вы не скручиваете. У нас есть вот такие вот вкладыши из фикс-прайса, они мягкие, а с другой стороны клейки. Мы вот такие вот конструкции и ляпаем подножку. Правильно? Да. Что, тебе креплялки на стену еще нужны? Да. Две стены здесь какие крепежи? Вот такая вот штука и с обратной стороны можно приклеить клей так вот. сейчас все это приляпаем чтобы она надежно надежды можно было бы вот это не клеить на самом деле если бы мы до конца не погнали вот эти вот ту которую колотил ага, я понял клей это? этой штучки с обратной стороны на двухсторонний скотч а, ты не отрекал, когда я только принесла надо только изначально вымереть расстояние, чтобы из той и той стороны оно было это одинаково. А тут ты сейчас к стене прилепишь, и мы на этом закончим. Я бы, знаешь, где делала только, вот, чтобы на полке что-то стояло, и вот эти креп... крепежи закрывала. То есть не типа, не вот здесь вот ну, что-то не перекрой. Нет, под полкой под как полкой. вариант. Либо над полкой сверху чуть-чуть, чтобы я эти чем-то закрыла. Да, и здесь будет палочка, будет не видно. Отлично. Белые наконечники, их вообще не видно практически. Я не знаю, что тогда не докопался. Нет. Что, ты их уже приклеил? Нет, клею. Да, вроде, да. В будущем планирую заказать еще специальные красивые однотипные баночки под э, порошок кондиционер для белья все вот это вот и здесь это поставить плюс у нас здесь корзина вот с этим всем я могу на белую одна почему есть еще клей такой Настояние нормально наверное да если что есть еще эти клейкие штуки ну наверное Так вот, а, поменять корзину, может быть, это на белую, я эту черную заберу куда-то в другое место, еще что-то поставить, какие-то баночки поставить, какой-нибудь декоративный цветочек, диффузор, или вот у нас тут вот ватные палочки стоят, все это красиво бы расположилось, может быть, здесь, не знаю пока, это в этом смысле. Алеш там все что-то крутит, вертит, ну, просто... пытается тут вымерить. Но сейчас посмотрим, короче, что в конечном итоге получится. В общем, пока что как-то вот так визуальным вот этим вот голубо-красно-фиолетово-зеленый, да? Но я говорю, поищу какие-нибудь красивые баночки, чтобы были одинаковые, типа, подсталовить. Естественно, салфетки. Я нашла классную под салфетки штуку. Она полностью белая, вот с такой крышкой. Помнишь, я тебе показывала? Она бы... То есть, оно было бы одинаково все. Я поищу, найду и Не, ну, потом покажу. Я считаю, все равно неплохо получилось. Да? Там ноги подпиленные. Угу. И она встала к стене как раз-таки. Еще и... Типа стоит. план их еще вот эту заменить на селеньку, либо черный. Черный, черный, черный. И оно такое все черное. И вот бамбук в основном везде. Здесь тоже Тут тоже. Вот как раз находила под салфетки подобную штуку. Еще что-нибудь посмотрю. Думаю, корзину надо другую, потому что черная с черным сливается. Скорее всего, другой цвет какой-нибудь. Почему черный? Потому что она черная. И вот там сверху палку вот этот черный. И вот на, здесь надо серый, черный да. да. Ну, я думаю, что неплохо так, большое спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами, если что-то вам понравилось, пишите, скинем артикула на Валберсе, что еще сказать, не знаю, подписывайтесь на инстаграм, там есть ссылочка для донатов, ставьте колокольчики, ставьте лайки и всем большое спасибо. Пока-пока. В -пока. за время 10, 11. Надо да, да, на работу. Максим хочет кушать, надо на работу, я еще сегодня хочу работать. Короче, погнали. много. Но вроде сегодня день такой вышел. Нормальный. Uh -huh. Все, выключаемся.